Ну что, дамы и господа, открываем наш первый альбом Stray Kids а, Точнее, не первый, а последний, Ordinary Но для нас это будет первым, потому что до этого мы никогда не открывали а, подобные альбомы Только был еще у нас на канале ролик по альбому Proof Если кто не видел, можете посмотреть Ну что, давайте сегодня начнем, а, пожалуй, аккуратней Потому что первый я альбом вообще порвал Поэтому будем надеяться, что я открою аккуратно его. Давайте просто где-нибудь здесь подцепим и просто разорвем. Потому что я ножом этим боюсь, на самом деле, повредить сам диск. Так, ну что, давайте как варвары его откроем. А -а -а -а -а. Все, вот такой вот альбомчик. Он, конечно, меньше, чем прошлый, который мы делали. Unpoking. И, ну что, давайте смотреть. Открываем. Открываем? Открываем. Открываем. Опа. <смех> <смех> давай, открывайся. Открывайся. О! Вот так вот. Опа. О -о -о -о -о -о -о. Ну что, это первый альбом у тебя, да? Страйкидс? У тебя не, уже не, не было других альбомов? Нет. Ну что, давай смотреть, что у нас тут есть. Начинаем мы с книжечки какой-то. Так. Открываем. Главное не порвать Сdanчево. ничего. у сколько там всего, смотри. Давай, там наклейки даже есть. Вытаскиваем. Вытаскиваем? Все вытаскиваем. Так, Плюс это я не... не знаю, вот что это. А, здесь календарики, наверное, нет. Так, наклейки, наклейки. Ого, сколько тут всего. Это что О такое? Э -э, плакат. Ого, сейчас, подожди. А, это диск. Так, ну вот. О, там. прям там. Да, прям ничего там. себе. А смотри. Что-то новенькое. Ты так еще не видела, да, что... М -м что, какого вообще открыть-то можно? Вот так, вот так. Сбоку подцепляешь. Сбоку подцепляешь? Mm -hmm. У меня ногти нет. А -а -а. У тебя лучше ничего не подцеплять. Ладно, не буду ничего подцеплять. Я думаю, там ничего нету, да, больше? Ну нет, это уже вроде как было. дно. Да, да. вот. Еще здесь можно посмотреть, что тут. Что написано? SKZ скз стей, Stay, Stay, СКЗ. Ну короче yeah. вот такой вот стилизованный альбомчик вот Stray Kids. Диск, кстати, кайфовый. Мне почему-то очень нравится, как выглядит диск сам. Синий красивый. А, я так понимаю, что там всего три издания было: красный, зеленый и синий, да? Зеленый был какой-то Limited Edition. А, Limited Edition? Да. А это получается у нас обычный, да? Да. Ну, красный был самый крутой, видимо, поэтому он был раскуплен. А, -а, а, ну ладно. Мне очень красный, прям понравился. Тебе очень красный понравился, да? да? Ну, давай смотреть синий. Так, что это у нас? Это получается хан. Зачем ты прочитал, ты должен был угадать, кто это? Ну, я думаю, что это Хан. <с <с но я, на самом деле, со Старикитс у меня все печально, потому что я знаю, как выглядит Феликс и Хюанчжин. А, возможно, Банчана еще бы узнал, но с остальными... Маша попробуй все в твоих руках. Да, но есть еще вот, кстати, Хан. Надо посмотреть, запомнить, как он выглядит, Хан. Вот так выглядит Хан, Да. Ну, тут тяжело будет запомнить его. Да, да, да. Ну, стильно выглядит, конечно, все очень стильно, круто. А, еще такая такое. Атласная. Атласная, глянцевая. Атласная? глянцевая атласная? Ну, да. Ну, может быть, отласная, может быть, глянцевая. Глянцевая, да. Что у нас? Это что да. такое? Лодинг. Это. Это, да. в принципе, у меня происходит в голове вот так вот, когда я узнаю Хюанжина и Феликса. Остальных пока что не знаю. Нет, где. это... Лодинг в голове происходит. Это песни из альбома. Это все, кто работал над каждой песней. Да. А здесь что? Вторая сторона. Ага. Все ага. семь песен здесь расписаны. А это, получается, текст песни в такую кашу слепили. Текст песни? Мне кажется, что да. А, кстати, Под дабл нот нот, Двойной узел. Вы уже посмотрели. Под каждой песней есть вот такая вот штука. Мне кажется, что это текст. Подожди, а вот альбом входит? Эта песня даблкнот? Нет. Нет, это вроде же какая-то одна из первых. Ну да. Это а почему если написано даблок? А -а -а. а -а -а. это может быть просто фраза. Я понял, понял, понял. Ну что, ладно? Необычная такая, конечно, о Динарии. Бумажка. Кстати, название тоже стильно выглядит. Одинали. Так, ну что, это что у нас? Получается наклеечки? Ух ты. Куда наклеим? Куда-нибудь наклеим. Вот, я маньяк Где хочу. Или на, ман... на этот, на, на, на компьютер все наклею обязательно На компьютер? Конечно. Давай выбери вот эту, наверное. Нет. А какую ты хочешь? Подожди, я не понимаю. Вот эту? Вот эту хочешь? Да. Ну, я тогда возьму себе маньяк обязательно. И возьму Фриз, кстати, очень классный трек был, да. мне очень понравился. Вообще альбом кайфовый, потому что ну, потом а... тут как будто на каждую песню что-то есть. Вот у Чармер есть вот это. А у Чармера я еще не вот слышал. Веном, Веном да. На... Ведь... А, получается, Чармер из этого альбома. Но это, наверное, следующий трек, который я посмотрю и сделаю на него реакцию. Потому что практически все треки я уже послушал из этого альбома, и все они кайфовые. Поэтому, чтобы дополнить коллекцию, обязательно посмотрю Чармер. Очень классный. Да? Тебе да, понравился? Понравился. Ладно, хорошо. Тогда будем смотреть в скором времени Чармер обязательно. Ну что, это получается у нас такие м, карточки. Сейчас посмотрим. Хенджин? Да, да, э, ну, а, нет, нет, это Хан! Написано Хан А я же думаю, только что же вроде мы посмотрели, как Хан выглядит Да Ты не узнаешь его Но хорошо, это кто? Это? Бончон? Посмотри получше Ааа, это все Хан, что ли? Нет, не все Подожди Но это Хан, это тоже Хан? Это получается очень похоже, да? Это Хан вот это да. А вот это получается Ну скажи, рэпер это или вокалист? Ну это не рэпер Это вокалист, да? Да. Но вокалист... с вокалистами сложно, не знаю Беда состоит в том, что я тоже не знаю кто... Не знаешь, кто это? <с> Нет, я не могу всех запомнить Ну ладно, хоть Хана знаем Пару, ну, пара... Пара... я двух каких-то Смотри, Все время смотри никак не могу. Синий, красный и получается зеленый, ну по идее. Я из... думаю, что может быть такая задумка здесь есть. Что три альбома есть? Да. Угу. Да. Так, карточки посмотрели мы с тобой. Давай а посмотрим дальше. Это что? что? Это не знаю, это какой-то сюрприз. Открывай. Какой-то сюрприз. Аккуратно только, пожалуйста. Да, да, да, хорошо. Все, вот. открыл аккуратненько, да. О. О. О-о-о. еще что-то есть. Еще карточки. О. Кстати, здесь Ох только ты. три. А, нет, нет, 4-4-4. Ух ты! Давай поаккуратный вот так положим. Так. Посмотрим, что тут у нас. А, тут какие-то такие парни. Ага. Кто это? Феликс? И хенджин? Вот Феликс, там второй зеленый. Да. Смотри, какой молодец. <зывший> да. <сосознавание> это молодец. Да. А это Хенджин там? Да. О, ничего себе, я все угадал я так понимаю, что это... Тут Банчан есть, да? Нет. Ай, да ё Банчан. Это что Ручемин для меня, мне кажется. Ну, а здесь? Феликс. Угу. С белыми волосами. И опять Хёнджин? Нет, это Банчан. А, черт, ну почему ты так? Ну почему хоть раз бы угадал Банчана? Господи, опять мне проклянут. Так, хорошо, давай посмотрим. А, не смотри, что? давай посмотрим, что у нас еще на обратной стороне о, есть о, это Не шаг? знаю, какие-то логотипчики Одинари а, Это мини-альбом, я так понимаю, да? Ну, в, при... в принципе, там всего 6 треков было, да, или сколько? 7, 7 да э, Считается как мини-альбом Но все семь, я думаю, кайфовых треков, потому что 3 или 4 я уже послушал, и они все мне понравились Просто все, ну как такое возможно? Так, давай здесь просто сложим, потом аккуратненько покажем, что здесь вообще все, что было. Так, ну что, книжечка. Книжечка. О, о, темари. А, подожди, надо было плакат посмотреть. Плакат вот. Это будет такое, знаешь, огромное что-то на весь стол распластилось угу. сейчас. Давай плакат сначала откроем. Давай. Эту книжечку я подвину. Раскрывай его просто на весь стол положи, иначе не будет не охватить кадр. Mm, Подожди-ка. Okay. Он такой, он такой кайфовый. Right. По... Oh. Ой, он как будто... Я не знаю, как это объяснить. Ой, какой-то материал необычный. Как да, какая-то пленка. Пленка-клеенка, непонятно да. что. Пленка-клеенка, обалдеть. Да, переворачивай. это круто. Ну что, у нас теперь есть плакат-страйки. Ну что, тут кого-то сможешь узнать? Ну... Это получается Феликс. Это Хюанжин. Да? Mm -hmm. а, вот этот знакомый, это Банчан, что ли? Yeah. Да. Mm -hmm. Бан Чан, да? Банчан, mm да? -hmm. А это Хан? Да. Yeah. О, так я все, половину группы уже узнал. Обалдеть. А, а с остальными я... Ханны а Хан я узнал, yeah. Банчана узнал. Остальных я просто не знаю еще пока. No. Ну... Не, ну... Я сейчас буду к фильмам готовиться. Всех обязательно Но буду узнавать. начало узнать. положено. Начало положено. Mm. По крайней мере, начало положено. Ну что, вот такой вот плакатик. Свернем обратно его, да? Yes. Кайфовый материал обалденный. Такой материал точно не смогу порвать, потому что он не порвется. Так, ну что, книжечка. Книжечка, да. Смотрите на книжечку. Вот Динари. Yes. Она тоже такая, кстати, по материалу очень yes. классная. Oh, да. Так. Вау, это что за тени? Это тени, получается, да? Это у них... Я, короче, читал комментарии под некоторыми, э, некоторыми роликами и говорили, что у них во Вселенной есть тени. Я так понимаю, это и есть тени. Их. А может и нет? Но я так пони... ну, как бы понимаю. Очень, как Книжки такие стильные. очень классные. Очень классно выглядит, да. А, это как плакаты. Ну, это плакат, да, получается. Это, видимо, фотосессия у, нас там, у них там была. О, Банчан. Ну, тут легко. Вот сейчас со всеми я как раз-таки ознакомлюсь. Банчан. Да, мне надо тоже что-то намотать на ус. Я не знаю всех. Я двух не могу запомнить последних. Куту и все. Так, Банчан. А у него какой-то меч там? Я не вижу через тени. А он две тени да, стоят рядом. Меч. Так. Леноу. Да. Лено. Линов. А у них какая-то специальная фотосессия, видимо, была с этими манекенами ну, ты... тень, тенями. О, кстати, стиль, стиль. Я такой тоже хочу, кстати, ну, красный пиджак. красный был круче, красный там вообще прям огонь. Ты что, она открывала в да? Нет. Чанбин. Смотрела, чем они отличаются. Чанбин. Ну кто это? Чанбин. Да. А кто Чанбин? Вот Чанбин. Вокалист? А, нет, рэпер. Да. Рэпер, да? да. Чан райпер. Одежда стильная, конечно, у них. Mm -hmm. О, Кян это человек, который во всех топах на первом месте, я так понимаю. Не знаю, почему его так сильно все любят, ну вот, кстати, это, твой, это получается твой же Биас, да? Uh -huh. ну, Стройки также говорят Биас? Да, везде говорят, в кей-попе Да? да. Ну и почему? Объясни. Хенджин, твой Биас. Просто мне нравится. Просто нравится Биас? Да. У меня Биас тогда будет, не знаю, Феликс. Этот голос прикольный. О, какой классный голос. Берет. Да. здесь тоже классно, но... по... Да. в этом красный... Вообще прям огонь. Кстати, стиль прикольный. Ну, и говорю, я всегда поражаюсь со стилем. Очень круто выглядит. Так, ну что? Ну что? Ну кто? Здесь получается... Так, здесь у нас Феликс. Здесь Хён Джин. Хён -джин. Хён -джин. Хён -джин. Это получается у нас Ха. Угу. И это Банча. Нет. Это у нас... Ну это ли не Леноу? Не Леноу? <Furry> не Лено. Нет. Это... Кто это? А кто это? Ну кто же это? Это Чанбин. А, Чанбин, только, только что смотрели. Чанбин, oh, господи. Так, сейчас сложно уже пошло листать. Так, вот они все. Это опять, это те же. опять же те же, да? Так. Он, кстати, выглядит стильно. Все такое в синих тонах, ну как и альбом, в принципе. О, mm. вино. Oh, you know. Да, по разным волосам запомнил Да А, вот этого, кстати, я еще а не знаю Да, пожалуйста Там ты дойдешь до него Вот этих двух я и путаю как раз Да? Вот эти два, да Так, Одина Они не отложились совершенно у меня в голове, не могу Запомните, знаю А, его. вот Хан, кстати Хан Ну, Хан ты знаешь, да? Да я знаю всех, кроме двух. Получается uh -huh. два у меня вообще не отложились Балансиага у вот него тут, амбассадор Балансиаги. Даже ничего не пропустил. Нет. Угу. Uh ну -huh. uh -huh. вот здесь, а вот Феликс. Как называется вот эта вот штука, которая не знаешь? На пальцах? Что-то тут уже книжка подходит к концу, а этих двух, которых ты не узнаешь? не А, вот. Да, да. Я знаю имена, но Нет, это сенмин. В смысле, сенмин? Сенмин? Сен-мин. Сен-мин? Да, сенмин. Сенмин. Да. А как почему Г тут? Ну, потому что это не читается. Ладно, хорошо, я понял вас. У Банчана тоже написано Банг. Г. Чан, а. ну ты же не читаешь? Ну да, да, да. Сэн Мин, да? Сэн Мин, да. Ну, вот я только Я не знаю его лицо, не могу запомнить. Сэн Мин. Это вокалист или рэпер? Вокалист. Вокалист, да? И Ин. Ин. эн ай Ин. Ин. Ин. Сэн Мин. Так. Вот этих двух, да, получается? Да. Надо запомнить. Вот посмотрим сейчас фотографии. Не уверена, что я ее запомню. Хотя... Не, ну у него отличаются черты-то что? Да, да, конечно, отличаются черты, но все равно... Я смотрю сейчас, я запомнила. завтра... Нет, я поняла, кто это. Все, я поняла. Поняла? Я поняла, да. Ну ладно, главное, что ты поняла. Вот эти треки. Получается Веном, Маньяк, Чармер, он, кстати, большим маньяк. шрифтом написан, Чармер. Я думаю, его обязательно надо будет да посмотреть. Да тут одинаковым шрифтом все написано. А, нет, Фриз. Посмотри, какой маленький. Потому что корейская Посмотри, Вы... Корейская и английская, потому что. А, ладно, хорошо. Лонли, мы не смотрели еще. Mm -hmm. uh, Waiting for Us тоже не смотрели. И Мьюди Ватер. Мьюди Ватер. Не получается только веном, маньяк Смарел и фриз. Три песни. Но все они очень крутые. Мне кажется, на есть исклек, но я не уверена. Да, надо будет глянуть. О! О, -о, -о. Стильно. Стильно. Санг, ну, 2. Это все благодарность. Да. Благодарность альбом, кто, олимпом, кто разрабатывал. Удивились на м -м. славу, конечно, столько людей. Ну, вот эти, получается, все участники. Бан Чан, Ли Чанбин. Йонджин. Вообще ничего Хан, не берешь. Феликс. Синмин. Син. Синмин. -мин, и ин. Аян. Ай ин. Айн. Боже мой, он самый легкий, но самый сложный. Ну вот так вот. По сути. А он здесь еще черным, Почему-то стилизован. Кредит. А, это кредиты, да, это кто конкретно работал над чем? Хайр mm. директор. Mm. Из всех ты выбрал именно хэш директор, да? <смех> Мне показался до странным, но ладно. А, ну вот. О, маленький логотипчик Страйкидзе, который я просто обожаю, как у них выглядит логотип. А, ну просто, я не знаю, ну он стильно выглядит. Я все на рабочую стол поставил, но на самом деле логотип StrayKids. Мне очень нравится, как он выглядит. И вот здесь он. Пожалуйста, зачекайте. Зачекиньте меня, пожалуйста, логотипчик. Но ну, вот такая вот история получилась у нас в альбоме. У нас есть плакат, у нас есть какой-то глянцевый, а, глянцевая поточка. Сама коробка с альбомом. А, книжка с фотосессией, а, с тенями, да, с тенью, получается, с тенью. У нас есть какие-то маленькие такие карточки. У нас есть стилизованные карточки какие-то, знаете, вот как вот по краям такие. Еще здесь одна Маньяк написано... А это маньяк, это, наверное, главный трек альбома. Угу. Ну, вот. Потом у нас есть наклеечки, которые мы обязательно наклеим. Кстати, наклейки это супер круто. Супер круто, да? Супер круто, да, согласна. Вот я тоже думаю, что наклейки это вообще одно из По топов. В у меня в другом тоже были наклейки, это видимо что когда попадется. Да, ну наклейки это меня прям вообще порадовало. Ну и вот такой вот такой вот альбом «Одинари». Обязательно потом съездим еще какой-нибудь купим, когда выйдет у Stray Kids. Тут, уже не, остановить Тут уже не остановить этот процесс, да, потому что это очень круто и интересно. Ну что, ребят, спасибо за просмотр. Вот такой вот у нас вышел ролик. Все, увидимся в новых реакциях и других распаковках. Всем пока!